Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с наступающим Новым Годом, 2023 год, и не, будет, не буду ни о чем шутить, как многие говорят, были потому что сложные, как говорят, но не для всех сложные времена, года, и ковид, и всякие, в общем-то, проблемы, которые возникают, и уровень жизни меняется, но я хочу сказать, что как бы сложно все не было. Но это не для христиан. Я считаю, что в эти года, которые были, по мнению многих людей, сложные, для христиан должны быть радостные и наполнены жизнью. Мы в это время выросли, укрепилась наша вера, мы твердо стоим на ногах и радуемся, веселимся. Прошлый год, этот год, который прошел, 22 год, я вам говорил, если кто-то слушал, что это год прояльных побед, и я и... Многие люди, свидетельства есть, видели эти проявленные победы в своей жизни. И это было мощно и сильно. Я думаю, что это благословение, когда мы переживали всевозможные пандемии, там мы что-то такие были, такая борьба сильнейшая была, мы были всегда здоровыми, не болели. И Царство Божие распространялось. Это прекрасно. Я так верю, что 23 год, в который мы вступаем, он принесет хорошие, позитивные, правильные изменения в жизни христиан, ну, в нашу жизнь. И когда я молился, и когда были служения, там просто Бог показывал, как бы не за один раз сказал, но все больше и больше утверждает, что следующий год я могу объявить для себя, для всех, кто слушает, кто находится вместе с нами, годом благоволения и радости. Что бы ни происходило, мы развиваемся в благодати. И благодать царствует в нашей жизни. Она изменяет наши жизни. И мы двигаемся в ней. И поэтому я хочу вас Благословить, пусть этот год для вас также будет годом благоволения и радости. Но я заметил, интересно, что мы, когда вот года объявляют, например, такие-то служители, говорят, это год благословения, преуспевания. Мы можем это послушать, но само собой никогда не приходят. Если вы верите, что этот год на самом деле ваш, и что это год благоволения, то есть это благословение, благодати и радости ваш, вам нужно в этом практиковаться. Нужно стремиться для того, чтобы это превратилось, говорить об этом, думать об этом, принимать все это, чтобы этот год был таким. Это же раньше, когда говорили такие, года, думал, ну само собой сейчас придет такое преуспевание. Но когда год проходил, я не видел никакого преуспевания. Почему? Потому что я только ждал, надеялся и верил, но ничего не происходило. Поэтому нужно это практиковать, действовать. И я вас благословляю. Действуйте. Размышляйте о благоволении Божьем нас на этой неделе как раз и передача эти выпустил. И на следующий год я тоже выпущу про радость. Двигайтесь в радости, благоволении. Развивайте, думайте, и вы увидите, как это придет в вашу жизнь. И это самое лучшее. Что бы ни происходило в этом мире, как бы там ни давил этот мир, эта вавилонская система, чем больше будете внимания обращать на слово Божье и пребывать в том, что Бог говорит, тем будете больше отличаться от всего этого мира. Когда в мире тьма, мы свет этому миру, и это надо знать. Мы не сообразуемся с веком этим, но преобразуемся обновлением нашего ума. И поэтому, вступая в этот год, я хочу вам пожелать, радуйтесь, веселитесь. Проводите время, как кроткие люди, с любовью, с радостью в своей семье. Наслаждайтесь миром и покоем, который Бог дает. Когда возникают какие-то нужды, обращайтесь к Богу, и Господь всегда слышит. И пусть... Этот Новый год принесет новый год принесет радость и мир. Когда вы в радости и мире находитесь, то все будет меняться. Не обращайте то, что происходит в этом мире. Но вы свою позицию гните. Не поддавайтесь этому миру, но гните свою позицию, пребывая в Слове Божьем, в радости, в благодарении, в хвале Господу. И вы увидите перемены, которые произойдут. Я не думаю, что сейчас я буду вам желать счастья вам и радости, и всего такого, как обычно этого желают. Но я говорю вам, устремляйтесь, будьте усердными в изучении Слова Божьего. Радуйтесь, веселитесь в Господе, не в этом мире, а в Господе, и вы увидите перемены, исцеления, благословения, радости, мир. Я вас благословляю. Пусть любовь Божья наполнит вас, и сила Божья коснется вас во всем. Я вас поздравляю с этим наступающим Новым Годом, и желаю всех благословений, которые Господь нам желал. Все! Все благословения Авраама во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.